Королевскую голубую плотно, корпусно, плотно. В середину холста по высоте уходит задник, чуть выше середины. Немножко красного к нему, к ней кохли. Все, задник обозначен. Висячий характер березовых ветвей обозначиваю. Сначала израсходуем ресурс охры, как желтящего света. Охра, у меня охра желтая. Плюс изумрудная. К этому замесу плюс изумрудная. Некий такой зеленоватый цвет. Наберем. Даль. Там отражается совсем мало. У самого берега видно, видно отражение. Добавим отражение вдаль. И потом будет это отражение перерублено поколебленной водой. Солнечные прорывы. Солнечные прорывы. Раз. Немного. Ну, такие тихие уже немножко. Успокоенное небо. Нет в нем сильного света. Чуть пока сой идут тени. И внятно выразилась горизонталь дороги. Возьму мастихин. Возьму красный кадный плюс охра. Немного натопчу натопчу листьев густой краской. Вот у них появляется такая Взбитость. Опять же, пока охра и кадми красный. Там есть листики и посветлее, ну те, которые посветлее, придут следом. И пусть немножко краска станет, чтобы мазки более светлые, а в живописи масла мы идем от более темного к более светлому в основном, чтобы красочка немножко стала, чтобы мазочки легли как бы по-сухому. Ну, по такой вязкой краске. Так, и возьму бирюзовенькую с желтой. Подпущу траву. деревце за ним деревце тут есть разница выс э по высоте а ага, вот например здесь лучше было бы понять и у меня там все в порядке видите раз и все хотя бы примерно уже уже что-то что-то считается уже композиционно видно что получается Вот этот стол, который здесь, в самом углу, я рисовать не буду. А березки продолжат свой путь вот там. Вот там продолжат, становясь все тоньше и все дальше. Прямо инкрустируем краской. Кроме этого, как бы получается штрих по горизонтали. Штрих по горизонтали создает эффект круглости. Опять черный-розовый. Можно немножко теперь сохрой. Чтобы он не был слишком черен, поддадим горизонталик. Ой, чернотиков. Главный любитель живописи пришел, кошка наша, одна из наших кошек. Так, теперь сначала листву дальних деревьев, вот этих. Они немножко зеленят, вот таким чиркающим прикосновением. Это у нас и изумрудная, и охра, и немножко желтый. В общем, все, что валялось на палитре, можно как раз задействовать. Деревцы пока веточку несколько игнорируем. Потом наведем снова. Чирк такой, чирк-чирк. Нарастает фактура краски. Тоже эффект чвяка можно задействовать. Ну Современный зритель любит фактуру масляной живописи, поэтому мы только выгадываем, раздавая такие. Так, листвы. Подобные деревца, конечно, вот они в таком ответственном месте. Попробуй здесь сбейся с толку, придется весь кусок переписывать. Поэтому можно не рисовать. Но кто уже потренировался рисовать веточки и уже не очень боится, то, конечно, пусть будет. много или немного сейчас посмотрим фактурными делаю их чтобы они буквально от земли торчали <звук> Надеюсь, что и у вас тоже получится.